Друзья, я решил снять вот ролик, на который буду ссылаться еще года два или три. Ролик будет длинный, ролик будет заумный, поэтому те, кто не привыкли к длинным роликам, мотайте. Все равно потом позвоните, я вас пошлю к этому ролику, скажем так, да. Короче, я решил разобрать все ошибки начинающих колбасников при изготовлении вареных колбас. Вареных колбас, сосисок, сарделек, местных хлебов, шпикачек и т.д. и т.п. Все, что вы знаете про мелкое измельчение, вот оно будет сегодня здесь. Все ошибки, все причины брака. Причин брака 5. Я уже говорил в ролике чайная колбаса, да, но я смотрю их просто не смотрят. Я понял, что их просто не смотрят. У нас порядка там 300 роликов, и их почти никто не смотрит. Все 100 тысяч человек, они исчезли. Нет, конечно, не так, но утрирую. В общем, ребят. Докторская колбаса, в трех ипостасях. Я себе кучу вопросов вы, выписал, да, я смотрел много всяких блогеров, которые в интернете сейчас рассказывают умными словами из книжек э, старых годов, когда паровозы еще ездили по железным дорогам, они а ласточки наши, да, они а сапсаны. Они говорят правильно, все хорошо, только время прошло. Ну, мы немножко поменялись, технология поменялась. Ладно, неважно, я не буду противопоставлять. Начал, да, Он вот, загоняет. В общем, ребят, приготовьтесь, это будет долго, <laughs> это будет долго, но постараюсь с расстановочкой. Значит, все ошибки выписал, чужие ошибки, свои ошибки, ошибки на наших мастер-классах, которые происходят, ну, регулярно у людей, и вопросы, которые мне постоянно поступают, ну, вот каждый день я отвечаю, ну, 20-30 человекам, примерно, в, там, в, можно все эти вопросы объединить в 2-3 группы. Поехали. В общем, докторская колбаса будет три замеса, три варианта. Три варианта с уменьшением сложности, как мне кажется, и с уменьшением требований к оборудованию. Первый вариант сделаю классический, ну практически гостовский, да, где будет говядина высшего сорта, потому что докторская колбаса высшего сорта. Я, правда, на заводах мало видел, чтобы высший сорт. Высший сорт. Вот это, да, ребята, это высший сорт. Здесь нет жил. Допускается всего лишь до 6% жил и это говядина высшего сорта. Такого мяса в туше примерно 20 килограммов. В 150-килограммовой туши 20 килограммов высшего сорта. Вот где они столько берут высшего сорта для того, такого количества э, докторской колбасы, я не знаю, честно. Я просто не знаю. Неважно, ладно. Короче, говядина высшего сорта, свинина полужирная. Ну, это либо жирная лопатка, да. Полужирная свинина, это где 50% жира, 50% мяса. Яичный порошок и сухое молоко. Все, все ингредиенты. Дальше добавим сюда смесь докторскую, либо там сами мускатный орех добавите. неважно, не имеет значения. Один вариант проговорил. Дальше, второй вариант. Попробуем сделать. Этот мы будем делать классическим на блендере, ну, на, на кутре, вернее, да тот самый кутер, который стоит дорого, это много денег. Да? И сделано, будем набивать в оболочку с помощью колбасного шприца. Да? Второй вариант. Мы сделаем без блендера, просто обычным погруженным, погруженным блендером. Бж -бж -бж -бж -бж, да? И набьем в оболочку с помощью колбасного шприца. И я покажу, как можно избавиться от большого количества пор, ну, дырок в колбасе при набивке. Потому что ну, основная масса этих вот пор возникает... Ну, и при измельчении, при куторовании, да, но и в том числе при набивке, когда вы неправильно набиваете. Потом, тут заострю внимание еще на оболочках, есть проницаемые оболочки, как их, какую термичку термообработками делать, как их вязать, чтобы они не лопались, потому что есть вопросы. Вот, достаточно большой кусок информации. И третий замес сделаем, вариант номер три. Тоже просто свинина, без говядины, тоже блендер, и уже без шприца колбасного, просто шлеп, закрутить и либо в духовку, либо э, в кастрюлю, то есть совсем для начинающих. Дальше четкие рецептуры, естественно, в описании к ролику. Ролик будет длинный, возможно кому-то муторный, но извините, вот как могу, так и пою, по-другому не умею. Поехали. Говядина измельчается, измельчается все сырье измельчается на 3 миллиметра, минимальная решетка, да, то есть режем на полоски, измельчая на мясорубке, э кладем в плоские пакетики, ну, вернее, в пакетики и разминаем в блины, и кидаем в морозильник. Для чего? Для того, чтобы э увеличить время обработки в блендере. Дальше, самая главная ошибка, значит, переходим к ошибкам. Ошибки при создании вареной колбасы. Первая ошибка. Ты взял незрелое мясо. То есть вот эта говядина должна пролежать после убоя хотя бы трое суток. Вот если ты возьмешь раньше, чем трое суток вчерашнего забоя, то есть пошел в магазин, купил мясо, которое было забито вчера, ну тебе так скажут, скорее всего. Да? Ну, возможно не так, но у тебя естественно собрал оно вчерашнего забоя, свежайшая, парная, все дела, нет. На самом деле это мясо, которое вчерашнего забоя, оно не пригодно к изготовлению колбасы. Вот так. Мы не делаем колбасу из свежего мяса. Поэтому по умолчанию, если мы говорим про колбасные изделия, мы говорим про выдержку. Выдержка, послеубойная э, после выдержка, либо послеубойное созревание сырья. Мы должны закончить процесс риггер-мортис. Риггер-мортис – это окоченение, да, трупное окоченение, как оно очень называется. Вот, мы его должны закончить. Оно завершается примерно, если это было здоровое животное, Примерно там говядина через 5 суток, ну хотя бы трое дайте ему отдохнуть. А свинина примерно через трое суток, ну хотя бы двое дайте ему отдохнуть. То есть я уже на все иду, ну не то что на все, ну в общем снижаем эти планочки, но вы понимаете, вернее, вы должны четко запомнить, если вы используете свежее сырье, брак будет автоматически. Можете даже мне не звонить, почему у меня получилась колбаса рыхлая. У вас в любом случае получается колбаса рыхлая, но причину этого 5. Вот самое главное большой палец. Это незрелое сырье, это, возможно, дичь, которая была, была забита, ну, если кто-то делает то из, из дичи и пытается сделать, если дичь была забита, ну, как говорится, во время гона, ну, как на флажках, когда там собаками огонь, когда под ранок, да, когда много бежит из последних сил, ее шлеп, в мышцах много кислоты молочной, все мышцы сжаты, и ничего же хорошего не получится. Ни одна колбаса из этого уже не получится. Просто, не знаю, собакам в консервы, там, на котлетки свои там любимые, куда ходить? Это все, уже все. Большой крест на этой колбасе. Ну, либо вялить просто цельным, цельным куском, ну, вялить, сушить в смысле, да, если вы уверены, что там нет паразитов. М -м? Вот паразитов быть не должно. Все вопросы по поводу страшной бактерии, которые в мясе водится, все эти вопросы мы здесь не берем, потому что их решает ветеринарный врач, который обследует это мясо и ставит свой личный штамп, клеймо личное, что он это мясо проверил и что он дает гарантию, что там никого нет. Ну, у нас так заведено. Поэтому все люди, которые пишут, боятся сырого мяса, а вот как же так не варить в кипятке, оно же там сырое останется. Прогревание до 70 градусов обеспечит кулинарную готовность мясного изделия. Поэтому, если вы нагрели эту колбасу до 70 градусов внутри, она полностью безопасно в течение трех суток. <смех> Дальше начинаются условия хранения. Вот такие вот, ну в принципе да. В общем первое самое, повторюсь. Первое, это зрелость мяса после убоя. Вы должны четко понимать, что мясо пролежало минимум трое суток. Понятно, да? Дальше. Измельчение. Вторая, вторая причина брака, это измельчение. По сути, я даю информацию из мастер-классов. Вот мы реально на мастер-классах каждый раз это разбираем. И это не секрет, я это давал уже в подкастах. Подка, в подкастах, да, там промотаете, мы там как выбрать мясо, какие пороки мяса, как, как нас обманывают при покупке, там тоже есть. Там все в подкастах, мотайте, на канале все есть. Потом эти же причины брака я разбирал в ролике «Чайная колбаса». Тоже промотаете, там примерно то же самое, только из свинины без говядины. В общем, причины одни и те же. А, а, Верните брак один и тот же, а причин у, у него 5. Возможно, 6, но сейчас 6 ну, очень мелкая. В принципе, все. Пока значит, я измельчаю и замораживаю. Потому что говорить я буду много сегодня. Соотношение гостовски знаете. 300, 650, 30 и 20. 300 говядины, 650 свинины полужирной, 30 э, сухого молока. Вру. 30 яичного белка, яичного порошка и 20 сухого молока. А в молочной колбасе, это докторская, а в молочной колбасе, которая подружка, соседка и сестра ближайшая, однояйцевая практически, докторской колбасы, там все то же самое, только молока 30 граммов сухого, а яйца 20. В докторе 30 яйца и 20 молока, а в молочной колбасе 30 молока и 20 яйца. Вот и вся разница. Поэтому те кто хотят чуть-чуть сэкономить в магазине, ну, в магазине хочешь колбасу купить и нету, и докторская дорогая, да, покупать молочную, да, примерно то же самое, соврал, да? Вот таким тонким слоем замораживаем, прям можем поставить в морозильник, вот таким тонким слоем, да, либо просто положить в пакетик полиэтиленовый и заморозить в пакетике именно тонкий слой. Быстро замораживается, быстро размораживается, не травмирует ножи блендера, потому что э, слой тонкий, да, ну, ломается быстро. Можно руками поломать, вот на ледяную труху, так тоже можно. Дальше. Вот такими, вот таким пластом. Сейчас пока я измельчу свинину, говядина уже заморозится. И э, давайте еще расскажу один небольшой лайфхак. Значит, Короче, когда ты идешь в магазин, вот я иду в магазин, покупаю мясо. Неизвестная дата забоя. Ты никогда не узнаешь, когда это животное было забито. Нам это важно, но тебе никогда не скажут. Они врут всегда практически, эти мясники. Ну, у них такая работа, но ну, их тут нельзя обвинять. Вот, значит, покупаешь мясо, вот я что делаю, покупаю мясо, кладу его в холодильник, распускаю на фарш, э, добавляю сразу 2% соли нитритной соли. Я не парюсь про, про количество там нитрита. Можно мешать пополам с поваренной солью, можно не мешать, я не мешаю. Хотя всем вам, вам рекомендую мешать. Потому что, ну, чтобы вы не боялись нитрита натрия, которого будет больше, чем в гостовской колбасе. Ну, как-то так, наверное. Ладно, в общем, мясо распустил на фарш, свежекупленное. Распустил на фарш, перемешал с солью, расфасовал вот в такие пласты. Ну, либо пакетики э, распихал, просто раздавил, либо вот так вот, пластами раскидал. Положил в холодильник, холодильник, не в холодильник на сутки, минимум сутки. Может быть двое, но уже под вопросом, если грязное мясо, то оно может подкиснуть. На сутки в холодильник, ну хорошо, давайте на 36 часов, так, не вашим, не нашим. На сутки в холодильник положил, потом за эти сутки, что происходит? Мы ускоряем таким образом созревание мяса. Почему? Потому что внутри оно, ну, кислорода мало получается. Да? А измельчив на, на фарш, ты, ты достаточно быстро насыщаешь кислородом э, мышечные волокна, короткие рубленые мышечные волокна, да? и таким образом ты ускоряешь процесс, процесс созревания. Ты его загрязняешь, это мясо, нужно четко это понимать. Как только ты измельчаешь на мясорубке, ты мясо делаешь грязным, и ты уже автоматически этот фарш не можешь э, долго вызревать, как то многие говорят, умные люди, э, положите на трое пятеро десять суток фарш ветчины на созревание, и он у вас приобретет вкус ветчинности. Ни хрена на он у вас не приобретет. Он просто скиснет тупо и все. Вот тупо скиснет. И причины брака мне вот звонят в день человек 5 точно с этим скисшим, скисшей колбасой. Ну, зачем это, они эти, эти, это делают, не знаю. Ладно, дальше. Значит, Смешал с солью, рассосовал в пакетике, возвращаясь, да, к лайфхаку, как делает Агапкин. Как делает, собственно, для своего, для домашнего использования. Сутки отлежала в холодильнике. И потом просто в этих же лепешках перемещаешь в морозильник. Все, у меня прошел процесс... Просаливание, да, у меня прошел процесс стандартизации по зрелости, я не знаю, оно возможно еще было не зрелое, но в, в, за эти сутки там 36 часов оно созрело, созрело, не просалилось, а созрело, для нас это важно, ну и просалилось в том числе, хотя соль не имеет никакого значения, мы можем соль добавить уже потом в блендер, вот, дайте ему просто созреть, и заморозил. у меня готовый полуфабрикат, у меня готовый полуфабрикат, замороженный в виде пласта, я просто достаю по мере нужности, необходимости, ломаю на кусочки, прям об стул постучал, они на, на крошку поломались, засыпаю в блендер, если я делаю вареную колбасу, да, наливаю просто воды, может быть даже и теплой воды, потому что мясо заморожено, но ну, чтобы ножик не убить, да, так тоже можно, вот, заливаешь воды, ну, в обычной холодной, вот там 200-300 грамм на, на килограмм, то есть у меня фасовка по килограммочку, у меня все четко уже, соль как нужно, температуру как нужно, поломал, засыпал, налил воды, насыпал специй, 5 минут, Бжжжж. все готово, готовый фарш, даже не 5 минут, может 3 минуты, ну в общем как состояние состояния ваших ножей и от блендера, вот так можно так быстро, то есть ты даже не паришься вообще ни о чем. Можно не добавлять соли, можно просто рассосовать э, этот фарш по пакетикам, дать ему ночь, ну, ну хотя бы хорошо, 24 часа созреть и переместить в морозильник. Все, и полуфабрикат у тебя готов. Взял готовый полуфабрикат, фарш, ну получается не соленый. Хотите соленый, хотите не соленый, не имеет значения. Главное, чтобы он созрело. Поломал. Соль добавил, специи добавил, все посолил тут же в блендере, 5 минут, все готово. Набил в оболочку, через там полчаса у тебя сосиски твои лежат в духовке. 20 минут они готовы, то есть спустя час ты получаешь готовые сосиски. С момента замороженного мяса уже к готовым сосискам. Поэтому первый вопрос, можно ли готовить из замороженного мяса? Да, можно. Можно ли готовить из дважды замороженного мяса? Старые учебники говорят, что нельзя, но из практики я знаю, что можно. Кому верить, решайте сами, <смех> но ну, у меня ни разу не получалось, Так, меня, скажу по-другому, у меня ни разу не было случаев, чтобы из дважды замороженного сырья колбаса не получилась. Про лед, во многих рецептурах вы видите лед, ну в рецептурах колбас, да, лед используют, да, лед используют, только лед используют для кутера, лед используют в виде пластинчатого льда, именно пластинчатый лед, мало кто обращает внимание. Вот. И использовать для того, чтобы охладить этот фарш при измельчении, потому что когда на блендере измельчаешь, у тебя он нагревается. Ну, любое механическое воздействие, да? поэтому мы должны его охлаждать, чтобы он у нас на ножах не сварился, чтобы он не стал котлетой на ножах этого блендера. Дальше, вернемся к нашей схеме браков, то есть причины возникновения браков в колбасе, причины наших ошибок. Первую причину я назвал – зрелость сырья. Назвал, как ее обойти – купил мясо, кинул в холодильник на сутки-двое в фарше, либо на пятеро суток в большом куске. Именно в большом куске, тогда на 5 суток. В мелком фарше на сутки. То есть размер кусочка мяса имеет большое значение, да, на время созревания. Вот. Первая причина брака – зрелость сырья. Незрелая – брак автоматически. Вторая причина брака – вот здесь. Это я на мастер-классах говорю, ну скажу еще раз, вот здесь причина брака. Если у тебя тупые ножи, если ты их не подтянул, если ты видишь, что фарш вылезает такой побелевший, или он начинает вращаться вот здесь, это тоже будет брак. Брак автоматически, ты его поймаешь, по-любому ты его поймаешь. У меня такой был на производствах, ловишь этого слесаря, который тупо волчок не подтянул тебе, да, там, ну буквально 2 мм, там 3 мм, подтяни ты их, блин. Либо ножи заточи. Вот, по-любому ты этот брак выхватишь. Вторая причина брака здесь. При, вторите, при первичном извлечении. Поехали. Так, ребят, дальше. Многие вопросы мне задают по поводу какая нужна мясорубка для колбасы? Ну, наверное, все-таки стоит сразу прям первый вопрос задать. Для чего? Для какой колбасы? Если хотите раз в неделю делать колбасу, то я бы вот самый дешевый взял вот я беру самую дешевую мясорубки. у меня вот это вот ну тут вот уже по две тысячи стоит или две с половиной тысячи не помню дома стоит за полторы тысячи рублей то есть самый дешевый самая лучшая мясорубка это та которая у тебя под рукой и та у которой острые ножи Вот, наверное, так самая лучшая мясорубка это мясорубка с острыми ножами все остальное не имеет никакого значения сумма которую вы дадите за мясорубку не имеет никакого значения если у вас какое-то производство производство, то тогда мы говорим сразу, ну не то что производство, ну вы хотите делать колбасу там ну там, по 10 килограмм за один раз, да, ну, кому-то их наверное, продавать придется, вот, тогда выбираем э, уже из промышленного оборудования, не промышленного, а полупромышленного, то есть на всякие эти не смотрите в магазине, они вам не нужны, это просто ну, муля такая, да, обман, э, берете нормальный там, ну сколько он, там, ну, 20-25 тысяч будет стоить мясорубка, ну, с полным унгером, унгер знаете, да, есть полный унгер, ун, барон, барон унгер, может быть, помните еще, да, ну, в общем, есть э, немцы, два немца были там в начале 20 века, братья унгеры, вот, и они создали э, принцип мясорубки, который, ну, в Германии называется фляш вульф, да, фляш вульф, ну, нет, в общем, волчок, у нас он тоже называется волчок, только по-русски волчок. В общем, что-то такое. Вот, а, там есть три, три, три типа измельчения в мясорубке. А, полный унгер, это когда подрезная решетка, лепесточек, потом нож крестовой, потом а, вторая решетка с дырочками, которая там 5-8 миллиметров, потом еще один нож крестовой и последняя замыкающая решетка это 5 или 3 миллиметра, может быть 2 миллиметра. Нож, вал не испытывает сильных нагрузок, потому что сырье медленно измельчается двумя по, парой ножей, да, вот, и вал хорошо прокачивает. Вот, это полный есть полу унгер. Есть полуунгер, где один нож, но нож именно крестовой. Есть enterprise, где ножи э, серповидные, вот, ну, и есть вот такие вот мясорубки, которые, ну, не пойми чего, но вроде как тоже похоже на Enterprise. Вот такая вот градация. Это по э, импортному, да. Вот я как технолог раньше с этим даже не сталкивался. У меня был просто волчок, где ты можешь закинуть там ну, центр мяса и через 10-15 минут получить центр фарш. Вот я на такое привык. Вот. Если я ошибаюсь в этих формулировках, проверьте меня, пожалуйста, в интернете. Могу ошибаться. Но, повторюсь, лучшая мясорубка это та, у которой острые ножи. Если вы видите, что у вас из мясорубки вылезает вот такой побелевший, перетертый фарш, это сразу брак, автоматически. И если вы это допустили дальше в работу, вы согласились с браком. И вопросов дальше уже, вопросы задавать только к себе, да? почему ты допустил брак. Зная и посмотрев этот ролик. Дальше, блины, про которые я говорил. Блины, да? Тут я вес еще не взвешивал, но потом взвешу. Дальше, количество жира. Третья причина брака, Возвращаемся к нашим причинам брака. Первая причина брака. Зрелое сырье. Мясо после убоя должно быть, быть зрелым. Да? Отматываем. Вторая причина брака. Острые ножи. Вот здесь. Острые ножи. Третья причина брака. Средний палец, ну понятно. Соотношение жира и мяса. Жира и мяса. Жира и мяса. Жира мясо Жира мяса, да? А, смотрите, для вареных колбас допускается жира примерно 30-40%. Вот в этом, в этой жирной лопатке, я специально жирную лопатку выбрал, вот примерно, ну как понять, сколько тут процентов жира? Ну вот примерно, ну где-то может 50 на 50, а может быть красненького чуть больше, чем беленького, да? Ну, вот красненького больше, чем беленького, значит примерно 60. Если сильно больше красненького, чем беленького, значит 70 мяса, да? Вот так вот. Вот тут можно понять, сколько мяса. Ну, в принципе, тут, тут, тут проще. 70 жира, 30 мяса. А вот тут наоборот. 70 мяса, 30 жира. Пополам мешаем, примерно 50 на 50 получается. Полужирная свинина, да? Ну вот так вот, как еще по-простому еще понять. Дальше. Третья причина брака – соотношение жира-мяса. Если идеальная рецептура докторской колбасы – 300 грамм нежирной говядины, 300 грамм нежирной свинины, и 350 грамм чистого жира. Так тоже можно, да? И, соответственно, если мы переключаемся на полужирную, на классическую рецептуру, 300 грамм нежирной говядины и 650 полужирной свинины. Полужирные 650 пополам делим. Получается 300 свинина нежирный окорка, например, и 300 чистого шпика. Вот так тоже можно раскинуть эту рецептуру. Получается 950 граммов. 50 граммов сухих ингредиентов молока и яйцо. И сверху этой рецептуры ты можешь налить примерно, то есть выше 100 процентов. У нас в Советском Союзе и в русских рецептурниках вы видите что выход колбасы примерно 120 процентов. Сверху ты можешь налить 250-350 миллилитров воды на килограмм вот этого общего фарша. Так, да? Понятно? Это классическое соотношение, классическое содержание. На одну часть жира нужно 4 части мяса белка чистого и две части воды. Вот примерно в этих же соотношениях и крутится рецептура докторской колбасы, молочной колбасы и большинства наших колбас, которые вы знаете со времен Советского Союза. Все. Пока закончу, кину на созревание, О, на замораживание. Одна треть нашего занятия прошла. Переходим к золотой середине. Золотое сечение. Так можно еще назвать. Короче, я сейчас расскажу про э, добавки в колбасе, про оборудование именно для создания эмульсии, для создания вареных колбас, для создания сосисок, сарделек, хлеб, мясных хлебов и все-все-все. Все колбасы с э, тонким измельчением фарша, вот которая прям совсем в пыль, да, вот такая колбаса. Э, как добиться этой эмульгации? Наверное, самый главный вопрос и самый дорогой Входной билет вот в эту тему сосисок, сарделек, вареных колбас, это вот эта штука. Вот этот аппарат называется, ну, его называют кутер, но это неправильно. Его, ну, классический это блендер. Какой марки, не спрашивайте. Я вам не скажу. <laughs> скажу так. А, вот этот итальянец, Сирман, я его взял э, баушным лет 5 назад уже, и в принципе в моем режиме, ну там раз там, в месяц делать колбасу, ну, вот мы ролики снимаем раз в месяц, его достаточно, в режиме ежедневного, конечно, ну там другой уровень оборудования, естественно, ежедневно ты уже возьмешь более другие вещи, но дорогой входной билет, сказал, да, это стоит примерно 40, 45 тысяч рублей, новый, баушный там в районе двадцатки, один взял за 7 тысяч, ну, лет 5 назад было такой же там для мастер-классов еще лишь из в студии а вот самый дорогой входной билет в, в вареной колбасы. это вот эта штука мы сегодня первый рецепт будем делать на нем классика да с говядиной на нем потому что здесь есть э, скорость 3000 оборотов и именно она позволяет она позволяет разбить говядину Потому что говядина жесткое мясо. И чтобы не было вот этих вот темных точечек, замечали, да, в, в домашней колбасе такие темные точечки. Это вот недоразбитое, недоизмельченное мясо, красное мясо, да, так скажем. Вот. Классику, первый вариант рецептуры мы будем делать на кутере-блендере. Второй вариант без говядины. Почему без говядины? Потому что вот... Этот блендер, мы будем делать на нем второй вариант. Говядину этот блендер не способен разбить в максимальное вот это вот тонкое измельчение, да. Поэтому говядину мы вот в этом случае во втором варианте использовать уже не будем. Ну, лишь из-за того, что вы просто не сможете его измельчить, он, он сгорит, скорее всего. Мы будем использовать только одну свинину. А, мы будем набивать через шприц и, естественно, шприц тоже стоит денег, да. Я сейчас говорю про вложение в оборудование для создания вареных колбас это минус, а потом еще скажу про плюс и третий вариант рецептуры будет э, сделан просто на мясорубке из того фарша, который я уже сделал, вот этим блендером и набит в оболочку не через шприц, а просто шлеп, завернули в пленочку и положили в духовку или э, наварку в воду по поводу пленочки я тут там, видел некоторые блогеры делают вот в такой пленке я думаю, что все-таки не стоит это делать. Почему? Эта пленка рассчитана для холодной упаковки, ну то есть вот там что-то заморозить, что-то, ну то есть предотвратить высыхание продукта. При нагреве я не думаю, что отсюда ничего не выделяется. Скорее всего какие-то там, ну, поле, поле какие-то там. Я считаю, что нагревать вот с этим не нужно. Хотя, в принципе, ну почитайте там, если можно, значит можно. Но я бы так делать не стал. Ну то есть она не предназначена для нагрева пищевых продуктов. Для упаковки да. Я бы все-таки сделал ну, специализированную пленку, целлюлозная пленка, целлюлоза инертная, сделана из бумаги, целлюлоза сами знаете, да, ну, я все-таки ее использую, она хорошо пропускает влагу, с ней будет красивая корочка, если в духовке делаешь, да. Единственное большое отличие, про оболочки чуть позже скажу, прям разложу все оболочки по уровню проницаемости, потому что коллагеновую оболочку нужно делать только в духовке, потому что в воде, при варке в воде, в сувиде, там неважно где, она же проницаемая и она белеет, она становится как вот такая ну, некрасивая, бледная, как поганка. Вот поэтому, если оболочка проницаемая, делаем в духовке. Если она не проницаемая, пластиковая, что я тоже сегодня буду делать, то варим где угодно. Хотите в духовке, хотите в воде там наплевать, хотите в сувиде, пофиг. Вот такая штука. Разобрались, да? Три рецептуры, три варианта, два варианта измельчения и три, и два варианта набивки. По уровню сложности, по уровню вложения. Про минус я вам рассказал. Цена входной билет в э, вареную колбасу дорогой, да? Ну там 20-40 тысяч э, и шприц колбасный там 110-15. Ну то есть ну, так уже под 40 тысяч то получается, да? Ну это на момент там 2001 года. Под 40 тысяч и вы уже подумаешь, нужна ли мне эта колбаса за 40 тысяч рублей, если я ее буду делать там раз там, в два месяца, да? Вот. Если, можно выкрутиться, вот, собственно, вторым вариантом, вторым-третьим вариантом можно, ну, если не делать с колбасу. Дальше, про плюсы, про плюсы, плюсы вареных колбас в том, что а, примерно 65 процентов всего объема продаваемой колбасы, это вареные колбасы. Понимаете, да, мы, мы любим вареную колбасу. я люблю вот докторскую кусок от, а, нарезать, шлепнуть на бутерброд там, и перекусить с чаем, по утрам, докторская с чаем вот лучше всего. Я обожаю ее. Я влюблен в доторскую колбасу. Поэтому я по ней скучаю. Поэтому я пытаюсь ее сделать дома и научить вас. Плюсы. Самое большое потребление. Самая, то есть, самая высокая маржа, если мы говорим про деньги, да? Самая высокая маржа, почему? Потому что ты на килограмм фарша должен налить, должен налить 20% воды. 20% воды, потому что меньше нельзя по нашим правилам классической эмульсии. да. Поэтому, твой килограмм фарша удешевляется на минимум на 20 процентов поэтому она становится дешевле. Тут вареные колбасы выгодны. Сосиски и не выгодны именно с позиции удешевления. Они становятся сочнее, они становятся вкуснее, они становятся усваиваемее. Да, выговорил. Вот, Не устали? Я еще долго буду вещать. Если хотите там плитчику по попить. Можно, почему нет. Погнали дальше. Понятно, да? И э, если мы говорим про деньги, если мы говорим про э, продажу, изготовление на продажу, то здесь самые быстрые деньги. У тебя срок изготовления буквально исчисляется часами. Ты взял заморозки из холодильника, бжжть, в печку кинул, там спустя ну, такой калибр, спустя два часа у тебя будет готов. Да? То есть в день ты можешь выводить, так скажем, поднимать на гора, как шахтеры говорят. В общем, выводить в реализацию примерно, ну сколько ты один сделаешь? на нем, ну килограмм 10 я могу сделать, 10 замес по килограмму, ну да, наверное килограмм 10 в день, раз там, раз, раз, у тебя цикл 10 килограммов каждый день там шлепы ну, шлепы пожалуйста, поэтому срок окупаемости это оборудование достаточно ну, быстро, можно так сказать. Дальше, еще момент, ножи, если уж вкладываться, то вкладываться ну, деньгами нормально, да, есть китайские блендеры, немножко расскажу, ну, ладно, я модель назову. Есть китайские блендеры, есть более дорогие европейские. Разница в чем? Разница в качестве исполнения. Здесь стоит тепловая защита и более мощный двигатель. Но более хорошая сталь здесь, да? Но вот этот диаметр этой чаши, диаметр этой чаши маленький. И вот скорость, она а нужна скорость на концах ножей, да? Ножи вращаются и максимальная скорость у них на кончиках. И вот чем больше диаметр, тем больше максимальная скорость на, на конце ножей, тем больше лучше он разрабатывает за более короткое время. Понимаете, да, о чем я говорю? Китайские кутеры, соответственно, китайские кутеры чуть больше в диаметре вот такого. И даже учитывая, что он более слабый по мощности, он лучше разрабатывает, мне так кажется. Естественно, китайские кутеры, заявлено, что в китайском этом кутере, который там 20-25 тысяч стоит, помещается 9 литров, ну, емкость чаши 9 литров, но больше килограмма вы не сделаете. Сразу четко для себя поймите, что 9 литров не равно 9 килограмм колбасы. Это один, но ну, максимум полтора, но ну, может быть, два килограмма, ну, если с водой. Два килограмма максимум за один прогон, но прогон будет длиться, там, три минутки. То есть раз в три минутки. Можно делать цикл ну, один замес колбасы. Дальше. 10 замесов подряд на кутере, на китайском кутере, у вас не получится сделать. Он будет выключиться из-за перегрева. Там моменты есть. Народ дорабатывает, ставит сюда, ну, на китайцы ставит сюда вентиляторы для охлаждения двигателя. Либо, ну, вот на мастер-классах в Краснодаре приноровились вот эти наши пласты с фаршем. Ну да, понятно, ну, там людей просто много приходит. Вот так вот, облепляешь станину пластами с фаршем, они же ровные, они же лежат в морозильнике, замораживаются, да, прямо облепил, он как раз подогревается, и ты прям замес за замесом, там, девчонки мне помогают, специи завесили, э, воды, этот вот подогретый немножечко э, шмат, ну, пласт этого фарша, шлеп туда, шлеп, жжж, буквально, он, там 12-15 замесов мы можем делать в течение там одного часа. Ну, там, правда, руки держат вот так вот. Четыре пары рук. или а в три пары рук держит этот это, станин, это, это, это, это охлаждает. Так тоже можно. Ну, как лайфхак тоже рассказывать, почему нет. Дальше. Про химию. Про добавки мы рассказали. Значит, что является химией, и что я бы оставил из всего перечня химических этих добавок, страшных химических добавок в колбасе, чтобы я оставил в нашем домашнем применении? Это мой личный взгляд. Я повторюсь у каждого специалиста свой взгляд. Вот мой взгляд. Спустя там сколько лет опыта, 25 лет опыта, да, я бы своим детям все-таки оставил колбасу с нитритом натрия – это безопасность. Использовал бы фосфаты. Вот здесь именно, именно в вопросах эмульгации, в промышленности фосфаты, ну пищевые фосфаты, что такое пищевые фосфаты? Е450, 451, 452. Ди-3 полифосфаты, отдельно их используют Ди-3, но э, обычно это происходит вместе, потому что они там, ну, взаимоусиление, там, усиливают действие друг друга. Значит, э, я бы их оставил, эти фосфаты, в промышленности их вводят примерно 5-6 грамм на килограмм, я вам рекомендую для домашнего использования вводить 2-3 грамма на килограмм, этого достаточно. Если, а если мясо зрелое, если вы знаете, что мясо созрело, то вам никаких фосфаты не нужны. То есть если вы не уверены, как страховку, именно чтобы получить сочную, сочную колбасу вкусную, которую будут дети есть. Мои вот любят сочную. Что прям кусаешь сосиску, она прям пфф, взрывается соком. Или режешь докторскую, она такая со слезиночкой, да, такая блестящая, классная. Вот это можно только... Либо из хорошо созревшего сырья, либо из сырья с использованием, ну, фосфатов и воды там, ну, хотя бы 25% сверху. Вот такая штука. Дальше, про, про добавки, наверное, это аскорбинат, аскорбат, ас, соль аскорбиновой кислоты для улучшения цвета, ну, для улучшения цвета э, и для купирования нитрита натрия, так скажем, негативного воздействия нитрита натрия на организм, нитрозамины, там, все-все-все, в присутствии э, антиокислителей солей, пищевых кислот, тире аскорбинки, аскорбинат натрия, можно этих всяких страшных нитразаминов не бояться, они просто не образуются. Вот такая штука, то есть мы сегодня, а еще про комбинацию специй, давайте еще кусок взяли. Значит, смотрите, я тут, не устали еще на эти картинки смотреть? Я тут вчера просто поехал в строительный магазин и понял, что вот она, нашел. Просто у нас куча этих вариантов, вот мелкой фасовки в мелкой фасовки. и я не знаю как их возить, вот мне так вот удобнее, то есть все прям по, этим, по ну, такой походный набор, чисто там тревожный чемоданчик. А, значит, как составляем рецептуру колбас? А, про соотношение мяса, жир, вода я вам рассказал, как составляем специи. Специи мы берем либо по рецептуре э, гостовской, гостовская рецептура там либо у нас на сайте, либо и в интернете есть и у нас на форуме тоже есть рецептура всех э, смесей номерных там 1-7, да? рецептура есть, она открыта. Пожалуйста, берите. Она, ну, это наше общее наследие, там, 1978 года. ГОСТ на эти смеси пряности существует, и мы делаем в соответствии с этим ГОСТом наши смеси. Вот смеси номер один, номер два, номер три, номер четыре. Вот, для, значит, как они ранжируются? Четыре. Вот фосфаты, да, три грамма на килограмм. Фосфаты, здесь три грамма. В этом пакетике 3 грамма. Это удобно. Один пакетик на, на один замес. Дальше, э, смесь ну, например, ну вот ГОС номер четыре, пускай будет, тоже здесь 5 граммов, да, 5 граммов пакетике. тоже пакетик на килограмм. То есть, э, что требуется? Взять кило мяса, фарша подмороженного, сюда его опустить, высыпать два, раз-два пакетика э, ГОСТ э, специи и фосфат, и добавить еще соли, 20 грамм нитритные там или поваренные, там сами решите. Соль, соль нитритная, вот, пожалуйста, да. Тут 50 граммов, нужно придется весы использовать. Вот. Все насыпал, 5 минут у тебя готовый фарш, забил в оболочку, закинул в печку и дальше. Дальше я вам скажу еще про оттепление, оттепление, это важно, а, но ну, чуть позже, давайте чуть позже. Про специи рассказал, какие соотношения, либо вы берете соотношения гостовские, гостовские в открытых рецептурах у нас на форуме, они есть, да, как они, как в них ориентироваться? Значит, у нас в Советском Союзе, тогда в Советском Союзе существовало такое правило. Колбасы высших сортов, в колбасы высших сортов не добавлялись яркие специи, а добавлялись только мускатный орех, кардамон и, возможно, черный перец. То есть, чем выше сорт, тем выше номер смеси. То есть, смесь номер один, там, мускатный орех или кардамон, да, сахар по-моему, черный перец, если не ошибаюсь, или просто мускатный орех, да? Потому что, потому что вот почему, почему? Потому что вот э, у нас используется мясо высшего сорта, говядина высшего, высшего сорта и свинина полужинная, поэтому колбаса высшего сорта. На высшие сорта добавляем номера 1 и номер 2 смеси пряности. Либо вы отдельно там насыпаете э, эти пряности. Чем выше сорт колбасы, тем выше номер смеси 1, 2, да? Чем ниже сорт колбасы, тем выше, номер, ну, тем больше номер смеси, ниже номер смеси, так скажем. Да? То есть на сосиски номер два, э, на полукопченые там, номер три, номер четыре, на всякие там э, ливерные, зельцы, там, номер шесть, номер семь смеси. Да? Ну, то есть чем больше, чем больше э, низкосортного сырья, тем больше нужно пряностей, более грубых пряностей, чтобы забить эти э, привкусы низкосортного сырья. Ну логика понятна? Вот. Ой, прямо как на мастер классе ребят. Бесплатный мастер-класс? Ладно, можете не ходить на мастер-классы, просто покупать наши специи и мне будет достаточно. Там по пятачку скинетесь, мне будет достаточно. Поехали дальше. Все понятно, разобрались, да, про номерные. Наши другие смеси создавал, ну, создаю я, просто имею опыт в работе, в разработке. Поэтому нам выводишь, шлифуешь. Есть общие нормы введения пряностей. Всех пряностей в букете может быть там 5-6 граммов, то есть полграмма черного, полграмма душистика, там, кардамона, кориандра, что хотите, можно вывести там по 0,25, по 0,0015. Вот ты стоишь, собираешь эти смеси, пробуешь, вышлифовываешь, убираешь лишние ноты, чтобы ничего не, выбирало, не выпирало, и таким образом создаешь букет. Букеты, вот они вот созданы, мне они нравятся. Это мой личный взгляд. Понятно, что, возможно, он не понравится. Ну, я смотрю по продажам. Ну, большинству людей нравится классика, классические сочетания: мускатный орех, чеснок, черный перец, кориандр, тмин, кардамон. Ну, чем более европейский вкус, тем больше там кардамона, муската, мациса. Чем больше к нам сюда Восточная Европа, тем больше там чеснока, тмина, кориандра. Ну, ну, такие, ну, это, у нас, ну, это у нас в крови, мы, мы выросли, там да, у нас так сложилось. Вот. И все эти импортные э, фирмы, которые торгуют добавками, им приходится при входе на, на наш российский рынок пересматривать свои рецептуры. Потому что колбаса Леонор, Леонская, да, которая в Америке там, она совсем не та колбаса, как от которой у нас. У нас такую колбасу просто есть не станут. И немецкие колбасы тоже у нас есть не станут, потому что ну, они какие-то отвратительные. Хотя они вроде качественные, но ну, по-русски говоря, вот. ну да, так есть. Я вот немцы, я просто торговал немецкими добавками, польскими добавками торговал и российскими торговал добавками. Ну, я знаю, как это работает. Я знаю, как у нас на языке работают вот эти все, все пряности и в соотношениях, ну, так, ну как, опыт не пропьешь, куда я его дену? Я же никуда я его не дену, если я, я уже с ним живу. Вот, и это просто интересно. Делать что-то новое, это и видеть, что людям это нравится, это действительно интересно. Я могу про специи часами говорить. Там подпишитесь, если на канал в, в инстаграме. Там прям э, хэштег про пряности. И там прям вот правду матку. Прям реченько льется и льется. Ладно, в общем, два чемодана собрал. Пора, Пора ехать. Короче, да? Про специи рассказал. Мясо заморозилось. Сейчас будем измельчать. Вторичное измельчение-эмульгация. И будем набивать. При набивке расскажу про оболочку. Расскажу про термообработку, про осадку, про те грехи, которые допускают многие, грехи, про те ошибки, которые допускают многие люди э, и она, колбаса у них скисает, вот тоже расскажу. Поехали, ребят, значит э, мясо подморожено, э, здесь есть момент, я про него вам расскажу, если мы используем говядину, Ей нужно время для разработки, поэтому мы ее подмораживаем чуть сильнее, там до минус 3 до минус пяти градусов. И делаем фарш-составление, так называется, ну фарш-составление, эмульгация, приготовление фарша на кутере в два этапа. Вот первый этап, не жирное сырье, самое главное, не жирное сырье. Кутер. На него наши смеси, да, ну вот э, в первом варианте я буду использовать э, ФС мускат, ГОСТ ФС мускат, то есть здесь э, та же самая дозировка пряностей, в одном пакетике все собрано, плюс фосфаты, плюс э, антиокислители, то есть все в одном флаконе. ФС фосфатная смесь расшифровывается, да, не путаем, есть еще просто ГОС номер один, то есть здесь ГОСТ номер один ФС, а здесь просто ГОС номер один. Смотрим на дозировку Дозировка здесь написана, на состав, обязательно смотрим, да, и э, смотрим, ну да, дозировка и состав, больше вас ничего, ничего не интересует. То есть фосфаты, соль и воду я добавляю на нежирное сырье, на первой фазе измельчения. Провожу измельчение до плюс 9, ну может быть 8, там 9 градусов. Многие блогеры говорят, что надо, ой, какой аромат. О, эта смесь, она, вот бить белым порошком, она сделана на, на, на экстрактах, это не натуральные пряности, это экстракты, там, со 2 экстракты вот. Э, многие блогеры говорят о том, что надо измельчать, темп... до... До... не превышая температуру плюс 12. И многие люди, ну, доверяя их словам, начи... заканчивают измельчение, начинают с самого замороженного и заканчивают там на плюс 5, на плюс 6. Но, ребят, тут фишка, ну, тут важно. Эмульгация, ну, по моему опыту, я в книге, кстати, об этом не читал, по моему опыту, эмульгация, нормальная эмульгация, начинается при плюс 8. Поэтому вы должны довести не ниже чем плюс 10, но не выше чем плюс 15. Я раньше говорил 12, но сейчас, ну, с фосфатами можно и до плюс 15. Аккуратно, но можно. Именно фосфат позволяет вам... Немножко превысить, превысить, температуру внешнюю. Почему нужно? эта соль. Соль нитритная, я уже взвесил. Можно полонос поваренной, можно чистая нитритную соль. Ну, сами решайте. Про количество нитрита я с вами не буду спорить. Это, это, это наверное, вопрос веры больше. Да? Так, что еще? А вода. вода. Вода. Вода просто холодная. Вода холодная. 250 миллилитров. 250 миллилитров, то есть 25 процентов сверху, да, учитывая, что, момент, учитывать нужно, что у нас оболочка в этом формате будет непроницаемая полиамидная, полиамидная оболочка, как консервная банка, она непроницаемая, в ней высокие сроки годности, в ней можно варить в сувиде, в духовке, в кастрюле, где хотите, ей безразлично, она ничего не пропускает себя. Про эмульгацию недорассказал. Не Давай сейчас я сделаю первую фазу, потом расскажу. Вот смотрите, хотел вам показать. Сергей Александрович, заглянешь? Своим волшебным глазом. Вот сюда. Вот сейчас здесь, вот видите, темненькие включения. Вот это еще не до разбитая говядина. Почему нужно, нужно две фазы? Потому что вот Нужно разбить максимально эту говядину, выдернуть из нее, разорвать все эти связи, активные миозиновые связи, да, активные миозиновые комплексы есть такой. Кому интересно, отдельная будет лекция там про химию, про эту, ну, как это работает, да, на чем работает наша биохимия мышц. Ну, погуглите, если что. <с> Мышца состоит из активно-миозина. Эти активные миозиновые э э э активные комплексы связаны в мышечной тяжи, тяжи связаны в мышечные волокна, мышечные волокна связаны в мышцы. Ну, вот такая штука. Мы сейчас разорвали все максимально ножами, фосфатами и высокой концентрацию соли. Соль я добавил на весь объем, да, а, ну то есть 20 граммов, а внес их только в 300 граммов говядины, высокой концентрации соли. Мы выдергиваем из нее соли растворимые белки. Фосфатами мы разрываем, разрубаем активные азиновые связочки, у нас образуются свободные связи, которые потом при дальнейшей эмульгации подтянут, свяжут с собой жир и воду, жир и воду, да? И таким образом вы получите сочную, классную, обалденную эмульсию, то есть колбасу, да? Вот, два этапа, не нежирная, потом жирная. Сейчас вот здесь плюс 6 примерно, по моим прикидкам. Как понять, когда началась эмульгация? У тебя фарш начинает подниматься колом. Сейчас покажу, если получится, покажу. Вот. Тормозим и добавляем жирное сырье, то есть здесь мы Пересолено и перефосфачено сейчас локально, но потом мы получим все все, все хорошо. Сейчас врублю. Секунду покажу. Вот видите? Она так полом поднимается. Свинина тоже подморожена. Соответственно это нам дает запас по, по, ее изм... по времени ее измельчения. Да? Можно добав... заменять этот процесс ну, подморозки льдом. Но лед должен быть чешуйчатый, не кусками, не для коктейлей. Лед должен быть. Второй этап представления – жирное сырье. Ну, так скажем, полужирное, да? Уже в свободной связи мы напихиваем свининочку. Можно это может быть жир, это может быть и просто растительное масло, нам не важно какой жир. Источник жира никакого значения, ну так скажем, большого значения не имеет. Если мы делаем э, мусульманскую колбасу, то есть без свинины, пожалуйста, говядина плюс э, растительное масло, либо сливочное масло. Там на канале есть халяльные сардельки, пожалуйста, смотрите, если кому-то кому это нужно. Дальше бывает, смотрите, ребята, ну, всякий случай бывает. Вот а, кинул кусочек, а он не распределяется, видите, прям куском болтается. Помогите ему, просто поломайте на маленькие кусочки. Помогите этому кутеру бедному, ему и так тут тяжело. Ну, понятно, что для дома кутер, ну, это, так скажем, излишество, так скажем, да, на которое как-то нужно еще решиться, так скажем. Но, с другой стороны, те, кто решились, Кушают вкусную. Докторскую. Дальше, смотрите, яичный порошок и сухое молоко. Их вносить, ну, я так считаю, лучше в самом конце. Ну, не в самом конце, но почти ближе к концу, да, примерно на 11 градусах фарша. Почему? Потому что они теплые, они резко тебе подкидывают температуру здесь, да, примерно на 2 градуса, их же много. Яичного порошка у нас 30 граммов, да. А сухого молока 20 у докторской. Тридцаточка. Ну, достаточно ну, много, это объемно. Вот смотрите. Ну, тут еще запас есть. Вот, не до конца разбитая свининочка. Видите? Кусочки. Ну, такие торчат еще э, красные пятна. Вот, это должно быть все ну, идеально разбитое, естественно. Кстати, очень сложно найти нормальный яичный порошок, знаете? Как заменять... Э, с жидкими яйцами и, и, и жидким молоком, так скажем. Меня не спрашивайте. Почему? Потому что есть таблица пересчета, по которым вы сможете легко сами все определить. Но я так скажу, сухое молоко найти сложно. Прям нормальное гостское молоко. Яичный брошок найти еще сложнее. Ну, я нашел, у меня вот они есть. Они в магазине тоже есть. Почему сложно? Их подделывают. Подделывают прям, ну жестко подделывают. Прям жестко подделывают. Там размешать яичный порошок с, например, с кукурузной мукой один к 5. В смысле одна часть порошка и 5 частей муки. Это за здрасте. Как проверяется? По растворимости. Берете яичный порошок, насыпаете в баночку с водой. Если есть осадок, ну это значит мука. Он должен быть максимально, ну, то есть максимально нерастворим. Кстати, наверное, можем проверить сейчас его. Так, погнали. Все, дальше мы бьем примерно до плюс 15. Ну, я так хочу, потому что я вижу, что фарш нормальный. Все. То есть, как видите, сам процесс фарш составления занимает... Ну, как все, я просто вижу по фаршу, что все, да? И по температуре. Ну, просто, <laughs> когда этим годы занимаешься, уже по температуре видишь. 16. Нормально. Пойдем. Хорошо. Выгружаем. Делаем следующий замес. Я что хотел еще показать вам? Хотел показать, как отличается цвет колбасы. Просто многие люди звонят и говорят, у меня цвет какой-то не такой на разрезе. Ну, слишком светлый. Вот в магазине она какая-то красивая, а у меня не очень красивая. Ну, во-первых, нужно разбираться на разрезе или э, на поверхности. Ведь бывает, что часто люди варят в воде, естественно колбаса получается бледная. Вот, ну и дальше разбираемся, если на срезе бледная, значит там вопросы возникают, ну, знаете, такая угадайка, то есть люди звонят, и начинаешь угадывать, что же он в итоге-то сделал, там, -то. Вот так вот. Мы по почте сделаем, наверное, все-таки такой вот вопрос-ответ, ну, в виде какого-то алгоритма, может быть, бот в телеграме посадим, там, не знаю, посмотрим. Вот, ну, в общем, для цвета на срезе, чтобы колбаса была красная, добавляйте красного мяса. Вот, вот ну, простая, простой ответ. То есть, чем краснее на входе сырье, тем краснее колбаса и на выходе. Ну, не, не, ну, не на выходе из вас, а в смысле на выходе из, из духовки. Потому что, если нет говядины в составе, ну, откуда там в красноте взяться, да? Шикарный фарш, прям вот. Класс. Дальше, второй замес. Второй замес будет интересней. То есть, это, это докторская классическая, настоящая классическая докторская колбаса. Для того, чтобы выбить отсюда поры можно вот так перемешать немножечко, да? то есть когда давишь, ну перемеш, перемешиваешь, ну как из бетона, из бетона, да, как раз, из раствора перемешиваешь, там вибратор еще ставит, чтобы пузырьки воздуха оттуда вышли. Ты тут, точно так же можешь его вот так вот подмешать, чтобы крупные пузырьки, они, вот, слышишь, он вот так чавкает, да, это вот пузыречки воздуха выходят. Вот можно здесь отбить. но потом и при набивке я вам покажу еще фишку, покажу такой нюанс, который можно будет делать, чтобы минимизировать количество пор, Ах, ностальгия, <смех> я тут <смех> в своей <смех> записулечки смотрю, значит второй вариант будем делать со смесью номер один, гостовская смесь, рецептура ее открыта, посмотрите у нас там на форме, она есть, плюс фосфат, а, килограмм свинины, ну уже понятно, что это не классическая гостовская, это уже, так, так, так скажем, инсинуации, ну вариации на тему ГОСТа, да, вот так попадает в колбасу всякие нехорошие вещи, это пряности, это просто пряности, которые мы перемалываем у нас на производстве, на наших мельницах, и замешиваем именно под тем рецептурам, которые вы видите на нашем форуме, для чего были созданы эти э, номерные смеси, эти рецептуры, для того, чтобы э, ну, так скажем, э, докторская колбаса была одинаковая по вкусу, от Калининграда до Дальнего Востока. Вот. Ну, и для того, чтобы разгрузить, э, ну, вывешивать по, по граммулечке эти специи, ну, это отдельная работа. Это прям, на самом деле, очень, ну, так, трудоемко. Поэтому нужно вам вымешивать? Ну, пожалуйста, вымешивайте. Ой, мускат. Дальше. 250. Дальше соль. Забыл соли однажды, колбаса не получилась. Так бывает. Что делать? Двадцаточка. Оказывается, одна ложка это 10 граммов. Ну, по соли, если судить. Вот я вижу. Поэтому в прошлом ролике пересолились с тобой, Сергей Александрович. Помнишь, детские, э, детское мясное пюре? Одна ложка это 10. Она везде написана, что 5. Поэтому, ребят, проверяйте, не надо никому верить. И даже мне не надо верить, <связать> проверяйте. Потому что все мы можем либо ошибаться, либо заблуждаться, либо врать намеренно. Тоже есть такое. Дальше, смотрите, идем по, э, ну так скажем, американской те -э, технологии. Американцы же не э, делают, не работают на куторах, потому что это требует достаточно высокой квалификации фаршеставителя. Они работают по-простому, вот на мясорубочке измельчили, Потом засыпали все в мешалку, ну сейчас это мои мои руки мешалка, ну обычный фаршемес. Залили воды туда по рецептуре, в общем все-все ингредиенты смешали в мешалке, а потом прогнали через эмульситатор. Есть такая штука, кому интересно, посмотрите, эмульситатор, коллоидная мельница. Есть еще варианты, там я ролик снимал, посмотрите на канале. Года два назад через э, измельчитель для мусора э, в раковине, который вставляется такой, знаете, да, вот я, я на нем делал э, сосиски. Сосиски назывались, а какие нибудь сосиски, не помню. В общем, неплохо работает. Ну, принцип один и тот же. Ты готовый фарш, пропускаешь через э, систему ножей, такие на, ножи есть, перетирают фарш. И на выходе у тебя готовый уже фарш, именно эмульсия получается. Ну, мы сейчас занимаемся этим вопросом. Может быть, получится сделать. Чтобы ты не думал ни о чем, все ингредиенты перемешал и занимаясь эмульгацией, да? Наверное, еще фарш подмороженный, давай сразу еще и сухого молочка подцеплю. Сейчас раз замешаю. Вот еще не сказал. Ребята, если вы делаете в проницаемых оболочках колбасу, учитывайте термопотери. Термопотери, то есть это тот вес, который колбаса потеряет при ну, нагревании в духовке, так скажем. Да? Если оболочка, оболочка проницаемая, считаем еще и термопотери. То есть я должен сюда добавить воды больше, на количество термопотерь. нормальные термопотери 6 12 процентов если у вас больше то у вас проблемы проблемы с ну, проблемы с термичкой Оп, хорош Я еще десяточку налью проблемы с термичкой то есть у вас колбаса пересыхает на этапе варки скорее всего если она долго стоит температура внутри 62 градуса замерла, да, на этой температуре, то просто налейте побольше водички в поддон. Создайте более влажную атмосферу там в духовке. Почему? Так, потому что, ну, потому что вы в бане, когда, когда паритесь, идеальное соотношение температуры в бане, какая там, 70-70, да, 70 градусов и 70 процентов влажности. Пока ты 70 процентов влажности не создашь, тебе не жарко. А как только создашь, тебе жарко. Вот батон должен почувствовать то же самое. Думайте, как колбаса. Станьте колбасой. Чтобы сделать хорошую докторскую колбасу, думай как колбаса. Итак, друзья, очередной розыгрыш. Условия розыгрыша. Они стандартные. Из месяца в месяц. Вы все знаете, наверное. Те, кто новички, еще раз вам объясню. Первое условие. Нужно быть подписанным на этот канал именно в YouTube. Ну да, Гим колбаски на YouTube. Не в Инстаграме, нигде, просто в YouTube. Второе, второе условие. Поставить лайк. И третье условие, стандартное, прокомментировать. Пожелать здоровья, может быть, восхититься моей идеальной прической, да, поговорить про погоду. Или просто поставить там, или там написать оборвал, неважно что. Вот, ну сами знаете, да, для чего это. Это для того, чтобы наши ролики могли увидеть еще больше людей. Ну, такая конкуренция. Вот, а в свою очередь я буду раздавать, как обычно, подарки. Значит, первый комплект подарков. Мы ввели, если вы не знаете, мы ввели новую фасовку чудо пакетов, удешевленную, в этой упаковке три чудо пакета по супер цене, там, по-моему, 250 рублей за три штучки, или 240, или 250, ну, нам точно не смотреть, дальше, и пять упаковок стартов для стейков, то есть, если вы хотите сделать стейки, вот, к 23 февраля или, может быть, к 8 марта, наверное, к 8 марта ближе, вот, то можно это дело использовать. Это для э, сухого созревания мяса, да, любая буреночка, вот в этом чудо-пакете превращается в хороший-хороший зрелый стейк, подсохший, да. Это может быть и влажное созревание, неважно, то есть я берем не, не чудо-пакет, а обычный вакуумный пакет, как, как хотите. Приз номер один, да, набор. Три чудо-пакета в одном флаконе, плюс 5, на 5 килограммов стартов. Дальше. Приз номер два. Те же самые три чудо-пакета в одном флаконе за 250 рублей. Супер акция. Плюс 5 стартов easy cure для легкого вяления. То есть тут мы делаем стейки, тут мы делаем вяленое классное изделие, которое идеальным станет примерно к майским праздникам. Ну, даже, наверное, к юнским Где-то так комплект номер два, комплект номер три майка, вот, вот тут она появится, я надеюсь, Сергей Александрович, и просто я забыл ребят сегодня взять, ну майка наша стандартная и карри пряная, моя любовь, я обожаю эту смесь, я ее делал, долго шлифовал, в итоге она у меня получилась, карри пряная, это можно к грилю, это можно к курице, к рыбе, Крыбик, кстати, шикарный. вчера буквально с ней ел рыбу, идеально, мне очень понравилось. Майка плюс э, смесь 100 граммов карепряной. Вот такой у нас сегодня комплект призов. Розыгрыш состоится в следующую субботу в 11 утра, как обычно, да? собираемся, розыгрыш с. С метром свободных чисел, случайных чисел, извиняюсь. Вот И какие-то, если есть вопросы, я постараюсь на них ответить. Ну, не как в прошлый раз полтора часа, давайте изменить за вас. Попробуем управиться. Ну, вот, собственно, план такой. До встречи. Увидимся на розыгрыше. Да, вот еще десяти... десятиночка уже похоже на нормальный фарш. Я просто сомневаюсь, что блендер справится, но тоже можно, если очень хочется докторской колбасы. А нет оборудования или нет на него денег, ну как-то так тоже можно. Он стоит э, 220. Ну, в смысле, 2200 рублей. Эть. Сработало. Мне мои девчонки заказывали побольше докторской, поэтому я, наверное, наделаю ну, там, в блендере. Давайте еще воды. Он сгорит. То есть те наливая воды уже не докторские соотношения, уже гораздо больше. И нужно понимать еще 150-200 даже. Ну давай вот так, да ладно. Вот так сделаем. То есть я сейчас налил, получается 250 плюс 100 и еще 150. 500 миллилитров на килограмм. Полтора килограмма фарша из килограмма сырья. Так нельзя делать, но я вижу, что не выходит каменный цветок. Он просто сгорит, этот блендер. Ему нужно дать полегче задачу, то есть либо использовать курицу, ну понятно, что докторскую колбасу из курицы делают, либо наливать побольше воды в фарш, получая, возможно, отек, нарушая соотношение, да, правильное, но сохраняя при этом оборудование. В общем, мы зажаты тут в таких условиях, что куда не кинь всюду клин. ну попробуем выкрутиться, Сом, у нас тут? у нас руки из плеч вроде бы как, да? я сейчас создаю принцип как раз нормального кутера, то есть, я вращаю чашу навстречу работе ножей, понимаете, как работает нормальный кутер? я не могу ничего сделать, я ну по сути, ну а как еще? то есть ты каждый раз подсовываешь под ножи Свежие порции фарша. Вот так он, по сути, кутер появился. <звы> Минус один. <свы> Похоже, втор... третий замес мы так и не сделаем. Хотя, может, тепловая защита сработала. Ну, понятно все. Ладно. Ладно, я надеюсь, что, в принципе, этого достаточно, хотя я вижу, что не очень. Ладно, моя рука будет этим кутером, этим блендером, этим измельчителем, эмульгатором, все-все-все. Такие вот штуки. Слушай, ну, две тысячи за кастрюльку фарша как-то, как-то дороговато. Мне кажется, да, он стоит. Ладно. Может, он просто тепловая защита сработала и сейчас обратно включится. Ну, когда отдохнет, бедняга. Как фаршоставители проверяют, какая будет разработка у фарша, ну это называется разработка, вот так берешь ладошку мочишь ладошку взял и мокрой ладошкой раз смываешь верхний жир вот такую картинку вы увидите на разрезе потом в батоне ну это вот ну это только цехи. Я могу, я вам это показываю, потому что я это знаю. Вот такая разработка, видите, вот жило недоизмельченное, куски э, фарша недоразбитые, да? Но ну, это все, на что способен этот блендер. Ладно, печали, слезы. Мои слезы, моя печаль. Погнали дальше. Третий замес э, будет, точно он сдохнет. Я это все-таки сделаю на, на, на кутере-блендере. Ну, мне нужно торопиться просто. О! О! Ребята, рано, рано, рано, рано горелись, работаем пока не сдохнет. Я вижу, что фарш нормальный, получился длинной нитки, видите, длинной ниточки. Сейчас вам покажу, какой нормальный должен фарш. Живи, дружище. Третий замес я не буду на нем делать, все понятно. То есть, если очень хочется, то можно, но если придется, придется договариваться с женой, да? когда он сгорит, придется договариваться. Мы получили кило, сколько там, 500 фарша из кило мяса, да? Разработка не очень. А, Сделать ли вы до, допуск на то, что это все-таки домашняя колбаса? Ну, наверное, да. Сделать ли вы допуск на то, что эта колбаса будет спорами? Ну, наверное, да. Ну, наверное, так все и оставим. <клёх> все понятно про, про блендер. Можно, но осторожно. Ну, а, мне это пришло в голову. Скучновато, да? Музыки нету, танцев нету, дискотеки нету, даже шейкеров нету. Что пришло в голову? Значит, давай-ка сделаю колбасу, вот как нам журналисты прописали. Не доктор прописал, а журналисты. Какая должна быть докторская? Она должна быть без химии вообще. Ну, вообще не очень получится, но вот без фосфата давайте попробуем сегодня сделать. Я понял все про этот блендер, про эту беднягу, да? Он хорош, пускай отдохнет. Колбаса без фосфата, то есть мы добавим просто смесь номер один гостовскую, где там мускатный орех и что нам еще, глюкоза и все, а? а черный перец, мускатный орех и глюкоза, и все, а соль, нитритная соль, без которой ну, не получится розовая колбаса и все, молоко, яйца, там все как положено, все просто, замороженный хороший фарш, отличный, отличный, отличный. Это мне даст запас по разработке, наверное, минуты-полторы еще. Ну, по времени разработки, по, -по, -по время измельчения. Так, специи. Сам процесс изготовления фарша, ну, прям, ну, мало времени занимает. Прям мало. Учитывая, что эта говядина не совсем зрелая, посмотрим, что получится. Так, соль. Соль. Да, ложка 10 граммов вот так вот казалось бы ну именно эта чайная ложка 20 про воду еще расскажу а, все да. а, значит мы кладем 20 граммов воды а, соли добавляем 250 мл воды и соответственно концентрация соли падает на эти самые там 25 процентов да то есть 20 превращается в 15 ну может быть 16 вот такая штука Хорошая разработка, но мне фарш не нравится, он, я думаю, кислый. Ну, конечно, pH-метр тебе подскажет, pH-метр, pH-метр, измерить pH-мяса. Ну, вот смотрите, он такой, как пластилин, а он должен быть, как тягучий пластилин. Вот как вам объяснить это, да? Ну, разработка отличная, разработка в смысле измельчения, да, количество красных пятнышек, тут минимально. Из-за того, что фарш был примороженный. Но сам фарш мне не очень нравится. Я думаю, что это не эмульсия, это суспензия, он кислый. Чуть-чуть он подворачивается. Когда кислый, то есть мясо меньше чем 5,8, автоматически фарш без добавления фосфатов начинает, ну, так скажем, подворачиваться прямо здесь. Ладно, сделаем брак, так брак, ну, ну килограмм сделаем, ничего страшного, там куда-нибудь, ну паштет получится. Делаем, Сергей Александрович, как считаешь? Ну надо показать какие браки бывают. Вот они бывают, вот просто, ну бывают. Сделаем. Ну еще там сухое молоко, оно мозг подтянет брак. Короче, ребят, если видите, что у вас э, уже получается, ну фарше брак, да, какие способы избежать, ну так скажем, тотального брака? Можно добавить немножко крахмала, подвязать да, там, ну, там 2-3 процента, то есть когда ты видишь, что фарш не связанный, когда вот он не тягучий такими длинными нитями, он не такой, ну, не резинистый, он больше похож на суспензию, чем на, на хорошую эмульсию. Майонез кто-то делал, я все пытаюсь как-то перевести вам своего птичьего, нормально, человеческий. Вот если ты делаешь майонез, то он есть такой пышный, прям вот хороший, а есть такой прям разрывается такой, да, вот. Когда разрывается, то значит, что эмульсия не получилась. Ну, вот так бывает. Ну, ничего страшного. Сейчас уповаем на свинину, что в свинине нормальный pH. И она все-таки сдвинет обратно его в более щелочную сторону, ну, там ближе к 5.8, к 6.0. Для чего? Для того, чтобы ну, она получилась, нам нужно, чтобы она получилась. Короче, по говядине минус. Ну, я смотрю, что он начал бугриться. Ну, то есть, измельчение достигло. достигло... Не, рукой. Ничего страшного. Давайте я вам покажу. Это... Ну, он почти получился. Ну, он короткий. У фаршеставителя есть... Вообще, профсекрет секрет расскажу. У фаршеставителя есть, ну, такие, знаете, как сленг, сленг между собой, да, точно так же, как у, ну, в нашей сфере обжарка, это не обжарка на сковородке, обжарка это нагревание с дымом, да, при 85 градусах, 88 85 варка это у нас не варка в воде, а варка паром, да, э, обсушка это обсушка обсушка вот воздухом сухим, там, при 50-60 градусах, так и у фаршеставителей есть свой такой птичий язык немножко. Вот. А как понять, короткий фарш или длинный фарш? Вот это, вот, Сергей Александрович, ну идешься поближе, но этот фарш коротковат, так скажем. Короткий фарш это когда у тебя вот эти вот связка между пальцами быстро рвется, видите, много-много таких вот э, пиков, да, как назвать его, пики, а да, пики, вот, ты его вот так между пальцев растягиваешь, а пики короткие и их много. Это короткий фарш. Вот эти вот связи, нити, они короткие. Это короткий фарш. Ну, вот как видите, да, видно? Навелся Сергей Александрович? Вот, ну давай еще раз. Вот видите, короткий фарш. Вот он, прям короткие пики. А, это все из-за того, что говядина незрелая. Я это вижу, я это допускаю. Ладно, пускай. Мне просто говядины под боком, нет нормальной? Дальше. Длинный фарш, смотрите. Длинный фарш. Вот, еще раз. Как вам получше показать? Сейчас, секунду. Вот, длинный. Видите, как он тянется? Длинные-длинные ниточки. Это длинный фарш. Длинный. Видите? Вот, вот такой прям, вот как, как резина. Вот, прям полупрозрачный, прям так, такими даже пластинками расклеивается. Вот, это длинный фарш. Вот, я его открываю на ладони, а он длинный. Вот. Отличие, ну, прям сильное. Еще. То есть я понимаю, что сейчас у меня будет брак. Варианты работы. Сейчас температура уже все, порядка 12. Сейчас я добавлю э, сух, сухих порошков, ну, с молока и э, яичного порошка. И э, порошки на свою гидратацию подтянут эту влагу, которая лишняя, которая, ну, которая, влагу, которая откинула из себя мясо. Мясо не способно связать эту влагу, потому что мясо не созрело. То есть мы нарушили первый наш первые э, условия брака, первую причину брака, да. Мясо незрелое. Ну, у меня тоже такое бывает. Я иду в магазин, вот сейчас перед съемкой пошел и э, вижу, ну, есть говядина, все хорошо. Спрашиваю, когда было забито? Вчера было забито. Ну, наверное, позавчера. <laughs> На самом деле, может быть, позавчера, я не, не, не знаю. Но мне некуда деваться, мне нужно снимать, и мне нужна говядина. Дорогая там порядка 600 рублей, 600 рублей. Значит, что делаем? Вернусь. А, молоко сухое и яичный порошок на свою гидратацию, возможно, подтянут ту нишнюю влагу, и она не выбьется в, а, ну, в бульонные шарики, да, под оболочкой. Вариант один. Вариант два. Использовать проницаемую оболочку. Проницаемую для того, чтобы эта влага, этот свободный свободный бульон, да, он испарился сквозь оболочку при термообработке в духовке, то есть она усохнет, у нее будет больше термопотери, да. Вот, так тоже можно, поэтому я сюда не, не ввел лишней влаги, потому что решил постраховаться и правильно сделал. Ну сейчас у нас единственный вариант сыпать только яйца и молока и уповать на то, что, Ой, на то, что все подвяжется, ну либо крахмалом. 30 грамм. Я думаю, достаточно. Тут гидротация один, по-моему, к восьми. Нормально все. В смысле, яйцо нам поможет? Яйца нам помогут, ребята. 20. Окей. Молоко дает такой приятный вот этот вот сливочный молочный аромат. Обалдеть вообще. соберу со стенок, порошок налип, ну, чтобы потом такими не был пятнышками. Все понятно? Нет, нет истории у мяса и нет фосфата. Получаешь, брак. Слушайте, ну нормально, вы справился. Помогли нам яйца, как говорится, с молоком. Да, нормально все. Я уже прям но все равно короткий фарш. Вот смотрите, видите, нитки короткие. Значит, мы пробежимся, вернемся обратно к нашим причинам брака. Причин брака 5, вы знаете, да? Я назвал вам три назвал вам причины брака. Первая причина брака – незрелое сырье. Вы видите, это уже причина брака, ну, в нашем случае сейчас работала, да? Вторая причина брака – перегрев при э, измельчении на мясорубке. Да? Третья причина брака – это нарушение соотношений между жиром, водой и белком при создании эмульсии, ну например много жира там или много воды, все не очень получается. Да? А, четвертая причина, вот она здесь, сейчас происходит. Перегрев при э, эмульгации. Если ты перегреваешь, превышаешь температуру там плюс 12, плюс 15, плюс 15 с фосфатами, плюс 12 без фосфатов, сейчас тут вот я вижу 11, э, то у тебя тоже будет брак. Это тоже нужно понимать. То есть бж -бж -бж -бж -бж -бж, этой штукой можно делать, но ну, постоянно мешая, да? Вот такая вот у нас причина брака. Четвертая. Все. Дальше. И пятая причина брака. Сразу скажу, ребят, пятая причина брака перегрев при, при термической обработке. Либо в кастрюле, в кастрюле, либо в духовке, либо в су-виде. В су-виде там отдельная еще есть э, история, фишка. Когда люди думают, что они могут хакнуть процесс э, термообработки в сувиде и выставляют 70 градусов на сувиде, ну и там часов на 5 заряжает, ну типа, ну, оно уже не перегреется. Оно не перегреется выше 70, но оно переварится по времени. Когда колбаса готова, когда там 70 градусов, там 69-72 градуса, не надо больше держать ее в, в, в сувиде, потому что она переварится, то есть переготовится не переварится по температуре, а переготовится, потому что это у нас эмульсия и при э, долгой термическом нагреве эмульсии там возникает сенерезис, старение эмульсии, старение геля, да? Это ж, ну, гель, золь, эмульсия, это вот что-то как-то здесь все вместе, да? Как это классифицировать? Вот и старение геля отсекается влага, то есть долгая термическая обработка в сувиде тоже приводит к бульонному отеку. Как вывод? Ну кто-то там спрашивал, можно ли в сувиде делать? Пожалуйста, но только не ошибайтесь. Нужно четко контролировать температуру. Все, дальше. Дальше мы набиваем в оболочку. Про оболочки рассказываю. Сейчас я шприц соберу, немножко тут почистим все. Про оболочки закину в термичку и расскажу про термичку. И там еще кое-какие причины брака тоже, тоже расскажу. Все, пока отобьемся.